Здравствуйте, друзья подруги. Перед вами очередное мой видео прогноз на ближайшее время под названием Будут ли перемены? Идем вперед, и какие нам так сказать подсказки дают высшие силы? Итак, перед вами цифра 1 и цифра 2. Спонтанно, не напрягаясь, пожалуйста, выбирайте свой номер. Если вам это сложно сделать, ставьте на паузу и еще раз выбирайте свой номер. Под видео будет тайминг. Итак, если вы выбрали цифру 1, я начинаю. Так, первая позиция. Будут ли перемены в рабочих творческих процессах? Я бы сказала, что по большей части они будут, но, возможно, независимые от вас что-то будет раскачивать. Раскачивать будут ситуации, связанные с зажимом денег, с какими-то безденежьями. Но, дорогие мои, мне понравилось, что в этой линейке астрологических карт Первый выпал Марс, первая карта, в хорошем состоянии, сильный Марс. Это говорит, что в творчестве, возможно, проволочки, в творчестве, возможно, энергия такая штифунктирная. Но вообще в рабочем понимании, какие бы, то есть большие перемены, частичные перемены будут, я бы так сказала. И такое положение карт рассказывает мне о том, что вы вполне грамотно Скажем так, справитесь с любыми изменениями, которые будут у вас в ближайшие 2 половиной месяца. Теперь смотрим тему здоровья. Будут ли перемены в здоровье? Я бы сказала, что больших изменений, каких-то страшных моментов не будет. Хочу добавить, что у кого были респираторные какие-то болезни, ну или связанные с дыханием, с дыхательной системой будут перемены в лучшую сторону, будет улучшаться, восстанавливаться, обверчаться и энергия увеличиваться. Теперь переходим к любовной сфере. Смотрите в любовной сфере, какая тут у нас затесалась карта. Любовная сфера. Тут подходит и тема для тех, кто познакомится. Да, для тех, кто познакомится, будет, будут перемены в теме познакомиться, но, э -э -э, возможно, это знакомство не будет на длинную дистанцию, оно не будет пахнуть семьей, скажем так. Оно вот тусовочное, человек-напарник, человек, перетекающий больше в друга отношения. Возможно, вот такие перемены. И информация для тех, кто глубоко в отношениях. Ну, тут, возможно, какой-то немножко не период тяжести, а период недопониманий, когда, найти, допустим, кто-то хочет уехать, а вторая половинка говорит, нет, не надо ехать, еще рано или вообще не надо ехать, и вот тут возможно разногласия, разногласия до уровня, когда трещина в союзе, трещина, ну, как сказать, любовный узел, как вот, как гнездо, как узел, может что-то... То есть в ближайшие два месяца какой-то кризис, дорогие мои, вам обеспечен, но я думаю, что вы его будете постепенно проходить. Но какое-то несогласие у вас тут есть. Что с этим делать, дорогие мои? Это не, конечно, это не тема для общего, вот тут общего расклада. Будут ли какие-то главные переезды? Ну, даже если кто-то из вас задумался о каком-то переезде, желания есть, возможностей мало, потому что карта замкнутости, это называется ввиду вследствие каких-то ограничений, вследствие каких-то обязательств, нету тут такого момента, что... Взял, плюнул, оделся или оделась, взяла чемоданчик и полетела и поехала. Я бы сказала так, что вот мужчины, кто смотрит меня, номер один, вот сейчас мужчины, вот, конечно, больше каких-то возможностей в теме поездок, переездок. Но глобально у женщин, то есть тут надо думать о деньгах. Накопите денег, в ближайшие два месяца, может быть, куда-то переедете, два-три. Вот. Не накопите денег, нету, если ресурсов, то тут надо что-то думать. вот. Идеи есть, разговоры есть, но в ближайшие два месяца тема переездов очень почти на нуле, я бы так сказала. Поездок, переездов перемещений. Теперь денежная составляющая. Ну, сами смотрите, какая карта. Денежная составляющая немного грустная. Не так, как хотелось бы. Будут ли перемены в денежной теме? Давайте посмотрим. Ну, я бы сказала, в ближайшие полтора-два месяца ну, нету больших таких предпосылок к изменению чего-то. Потому что э, карты Таро, они вот лежат в перевернутом виде, то есть это со сложностями. Большие сложности в дополнительных, как сказать, как я вначале сказала, рабочие творческие. Они вот есть, они есть, но их надо трудно сдвигать. Во всяком случае, какие-то какие тут, возможно, помощи от других людей. Маловато тут помощи, я вижу. Мы с вами сейчас попали в такой период, когда по большей части каждый сам за себя, как бы я имею в виду личный бюджет личной семьи, по большей части это общий такой, знаете, прогноз. Поэтому рассчитывай на себя, рассчитывай на свои возможности, рассчитывай на свои творческие ресурсы, и только так ты будешь продвигаться вперед. Поменяются ли цели в ближайшие 2-3 месяца? Ну, эта карта шустрая, она такая семерочная, Она говорит, да, что-то поменяется. То есть вот вы шли в таком направлении, жизнь поменялась чем-то, и немножечко какой-то крем произойдет. Возможно, вы будете менять цель, какую-то идею всей своей жизни. И вам будет непросто, но вы сможете очень мелкой, тихой сапой какой-то небольшой разворот сделать. Ну, скорее всего, разворот, связанный с добычей денег, с другой, в другой теме, в неожиданной для себя ипостаси, скажем так. То есть вы можете... Также эта карта влюбленных, это связано, может быть, ради детей. Цель поменяется тоже как вариант. Ну, тут сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, то есть частично, частично цели будут меняться, и вы будете пытаться занять нишу, какую-то нишу, где что-то освободилось, и там вам светят надолго, зарабатывание денег я так очень обтекаемо говорю но многие сейчас поймут о чем я говорю о чем я говорю чтобы вы поменяете цели свои часть каких-то целей вот до которых момента вот вы сейчас открыли мое видео вы жили по своей программе по, со своими целями я вам говорю часть цели какая-то и есть у вас две цели одна поменяется вы сделаете крен в сторону усиление защиты своего жизненного уровня и такая напоследок вам подсказка таро если у вас какие-то зависимости будь то курение будь то выпивка в ближайшие 30 дней я даже уточню в ближайшие 31 день у вас есть возможность с этой почему-то выпивка, завязать с этой темой. У кого-то это аппараты, у кого-то какие-то азартные игры, у кого-то это ставки, у кого-то какие-то биржи, не знаю, форексы. Если у вас это перешло уже в уровень зависимости, подсказка вам от меня, как от Кассандры, пора завязывать. И это даст, кстати, дополнительные ресурсы, дополнительные деньги для каких-то, марж бросков вперед или элементарно для усиления семейного бюджета ставьте лайки подписывайтесь на мой канал итак дорогие мои Информация для тех, кто выбрал цифру 2. Так. Итак, первая тема у нас называется Будут ли перемены, будут ли изменения в рабочей теме, в рабочей, да, я бы сказала, в рабочей творческой теме. Да, изменения тут светят, возможно даже изменения вследствие того, что кто-то вам, вы где-то в какие-то двери стучались, какое-то начальство вас не понимало, не давало вам раскрыться, не давало вам инициативу, возможно даже вы плюнете и напишите прям вот заявление через три недели и перейдете на другую работу или просто а, возьмете дополнительную параллельную, так сказать, нишу в теме зарабатывания денег, будто это физическая прямая работа или будь то э, или будь то творчески наоборот на наконец-то вы начинаете открывать что-то творческое и не стесняетесь открывать может быть это даже снимаете какие-то курсы какие-то уроки на видео выставляете их не знаю там в дзен выставляете яндекс дзен есть в ру как он там, есть YouTube, а Routube, вот. Ну, то есть вот где-то вы выставляетесь, это ничего страшного. Может быть в Telegram, но в Telegram он, конечно, там, в Telegram сейчас переходят те, кто где-то уже был до того немножко подраскручен, ну, подумайте. В общем, пришло время раскрыть себя вопреки ситуации, то есть вперед, брат вперед, или вперед, сестра, вперед. Теперь будут ли изменения в теме здоровья. Я бы сказала, что возможно 2-3 месяца назад вы перенесли какое-то обострение в теме здоровья и там произошли какие-либо изменения. Но я хочу сказать, что в ближайшие два-два с половиной месяца происходит период стабилизации, успокаивания, как бы возврата здоровья вашего состояния в старые русло, как было до. Почему-то до пандемии, не знаю, до, до болезни какой-то. И ваши энергии усиливаются, как бы уси, усиливаются и идут вперед. Видите, нога нарисована. То есть, я бы даже сказала, и происходит процесс возвращения вашего здоровья к вам. Даже вот так красиво скажу. Тема любовный, любовной сферы, дорогие мои. Через месяц у вас наступает период, когда можно познакомиться и закрепиться в каких-то отношениях. Это для тех, кто еще, ну, когда вот издорода тогда откроется и вы почувствуете прилив сил, прилив настроения, жажда жизни, прилив что-то поменять в руках, ну может даже через три недели с момента просмотра вами этого видео вот что-то как в руках, что-то знаете, что-то надо делать, как такой внутри шаровая молния включиться и вот в этот момент надо идти и знакомиться для тех, кто глубоко в отношениях, ну возможно ближайшие две-две с половиной недели ваш партнер чем-то вас не очень-то как бы порадует, покажет свою, свою какую-то флегматичность, нежелание участвовать в каких-то процессах, но даже потом вы начнете его пилить, начнете конфликтовать, но потом потихоньку начнут восстанавливаться отношения. Возможно, мы, мы сейчас с вами попали в такой очень нервозный период, когда все взвинчены, все на взводе, Неважно, по какой стране вы баррикады, как говорится, все очень ну, много думают, видите, много думают, много хочется сказать, много хочется обсудить. И не дай бог, дорогие мои, если рядом с вами оказался человек, ну, который вдруг оказался чипенцем, он или она, и оказался по другую сторону баррикады, ну что ж, тут, как говорит наша знаменитая ютубовка, юристка, политолог Татьяна Монтян, но, говорит, тут как вот бывает, что сейчас даже семьи начинают трескаться и ломаться на фоне «ты за кого, а вот ты ни за кого», недопонимания. Хотя она же и говорит, что, может быть, со временем, все-таки там через полгода люди поймут, что жизнь продолжается начнут извиняться может быть там что-то такое но сейчас процесс такой пока непримиримых сторон и поэтому что вам делать если у вас в семье оказался или оказалась отщепенка это только вам решать или если хотите обратитесь ко мне на личную астрологическую консультацию личную по вашей карте рождения и по карте рождения вашего мужа жены партнера в общем так Светит ли вам в ближайшие 2-3 месяца какой-то переезд, переезд места жительства, переезд. Значит так, глубоко стоит, четко стоит карта дома. То есть ближайший месяц-полтора не вижу ваших куда-то переездов. Вследствие ситуации вы дома застряли или вам вы просто живете и вам это не надо. Но хочу сказать, что через месяц-полтора кто-то из ваших родственников, может быть, начнет вслух обсуждать такие варианты, но... Может быть, но это на глубокое, на дальнее будущее какие-то такие примерки. Я бы сказала, примерки. да? Это не карта переезда. То есть, дорогие мои, каких-то переездов в другой город или в другую страну ближайшие два-два с половиной месяца, но ну, я тут вот не вижу. Не знаю, к счастью или не к счастью. Теперь тема денежной составляющей. Денежная составляющая говорит, что в ближайший месяц тема стабильности такая стабилизируется, скорее всего. Это будет помощь какая-то извне или может быть помощь помощь родственников даже, может быть помощь со стороны работодателя, какая-то тоже тут есть. А вот через месяц-полтора наступит тема таких перемен, когда там немножко будет нестабильно. И вам будет немного некомфортно в теме денег. Но, дорогие мои, в принципе, гадание называется «Ветер перемен». Что там в переменах? То есть вот сейчас, в ближайший месяц, все еще стабильно, все неплохо. Потом немножко что-то ослабляется. А потом, дорогие мои, ну естественно, потом уже там, потом, потом, потом. И вообще очень интересно, потом, потом у вас карта чертика стоит. Вас будет обуревать какое-то желание. Возможно, у кого-то из вас есть желание жить в более высшем эшелоне, более высоком уровне жизни. Вот тут, дорогие мои, осторожно. Мы сейчас попали в новый мир, в новый новый перелом в новые перетурбации новые изменения финансовой системы на всей планете и поэтому учитесь вживаться вот просто вживаться как кусочек в часть микросхемы всего мира финансовой системы под вас мир я, я понимаю, что это сейчас не для всех говорю, но вот есть люди жестко стоящие вот, и привыкшие, может быть, жить в каком-то хорошем таком уровне жизни. Тут какие-то возможные перемены. Так, поменяются ли цели? Такие, с которыми вот вы сейчас включили видео, у вас есть цель, может быть, две, может быть, даже три цели в жизни. Поменяются ли они? Я думаю, что они не поменяются. Хотя тут очень интересно. Извне будут, будет происходить раскачка. И раскачка может происходить в теме материального чего-то. Но мне так кажется, что даже если вы хотите, что-то пока у вас... Ну, не знаю. Хотя эта карта такая, прихождение к цели. Я думаю, что... Пока что вот с какими целями, целями вы открыли это видео, их в ближайшие два месяца, извиняюсь, не надо менять, потому что вы что-то уже ухватили и держите за хвост, знаете, как щуку вот за хвост волшебную держите и при такой ситуации не надо что-то глобально пытаться менять. И еще... Вам такая подсказка. Обрати внимание, может быть, и никуда вот не получается ехать, или кто-то звал, и может быть, и не надо ехать. Смотрите, связано что-то у вас сейчас период напряжения. Пока не надо ехать, пока ехать не надо. Ближайший месяц, я бы даже сказала, ближайший вот открыли видео, ближайшие 40 дней с момента открытия вами этого видео. Никуда не едем, чтобы не попасть какие-то физические неприятности. Вот, дорогие мои, был такой довольно быстрый расклад от Кассандры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи!